Друзья, как вы видите, я сейчас зарабатываю более 10 тысяч рублей в день. Если вы хотите зарабатывать деньги и иметь заработок в интернете 10 тысяч рублей каждый день на полном пассиве, то обязательно досмотрите это видео до конца. Желаю всем удачи и денежного прилива!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 Сегодня в этом видео я вам покажу, как с легкостью можно зарабатывать в проекте InvestCoin 10 тысяч рублей каждый день и выводить заработанные деньги себе на кошелек. Сегодня я буду проверять проект на выплату, выводить я буду более 60 тысяч рублей. Также я создам новый депозит, инвестировать я буду 20 тысяч рублей.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 На балансе у меня 63 тысячи, сейчас я сделаю выплату с проекта, проверим проект на платежеспособность. платежную систему я выбираю PR, сумма для выплаты 63 тысячи рублей. Также вы видите мою предыдущую выплату с этого проекта, проект платит. Друзья, статус у моей заявки Успешно. давайте я перейду в свой PR кошелек.